Лучше, чтобы никто не проваливался. К сожалению, ненавидский автономный округ на этой площадке больше не с нами. Его представитель сейчас улетел в далекие края, возможно, на самый север. Да, хорошая новость, деньги, которые выиграл север, не пропали вместе с ним. Он оставил их вам, это его добрый жест. Они будут раздельны поровну между всеми оставшимися игроками. На этом первый раунд закончился, впереди второй. Есть такая кроватая фраза «Пуля дура, штык молодец». Так вот, на нашей площадке пуля больше не дура. Второй раунд нашей игры. Его правила такие же, как и в первом, но теперь вы будете выбирать из трех вариантов ответа. Каждый вопрос стоит 2000 рублей, и две ячейки из шести будут пусты. Лидером по итогам первого раунда является Дроуран. Он и будет выбирать, кому отвечать на первый вопрос второго раунда. Какое из этих зданий самое высокое? Дроуран, кто будет отвечать? Ответит Красный Квадрат. Почему Красный Квадрат? Я думаю, не очень интересуются архитектурой высокими зданиями. Вы думаете, если бы он был в вертикальной прямоугольной формы, то он бы смог ответить на этот вопрос? Возможно. Красный Квадрат — это вы. Эмпайр Стейт Билдинг, Тайбэй-101 или Меркурий Сити Тауэр. Время. Тайбэй это что вообще за здание? Я такого не знаю. Наверное, Эмпайр Стейт Билдинг. Он находится в Нью-Йорке, в Америке все время строят высокие башни. 10 секунд. Эмпайр Стейт Билдинг. Точно? Да. Принято. Нет, вы ошибись. Empire State Building был самым высоким зданием до 1971 года. На самом деле из этих трех башен самая высокое – Тайбэй-101, находящаяся в Китайской Республике на Тайване. Город так и называется – Тайбэй. Вы теряете свои 750 рублей. Второй раз я к вам подхожу. Вам предстоит выполнить уже знакомое действие. Один раз вы уже приводили в действие механизм русской рулетки, и вам повезло. Посмотрим, что будет сейчас. А что будет? Вид еще в игре, так что и я останусь. Поразительная уверенность красного квадрата в своей удаче. Посмотрим, обоснована ли она. Действительно, вам везет уже второй раз. Ваши утверждения насчет везучести неголословны. Послушаем следующий вопрос. Назовите самого известного персонажа игр от фирмы Nintendo. Кто нам ответит на этот игровой вопрос? Вид, хватит уже без дела стоять. Вид наверняка знает ответ. Да ладно, я лучше него играю. Он же все время проигрывает в турнирах в местном игроцентре. Ладно, не буду спорить. Красный квадрат сегодня очень настойчив. Вита, отсидеться в окопах не удастся никому. Вас выбрали. Ну и отлично. Вроде вопрос легкий. Соник, Марио или Мегамен? Время. Конечно, Марио. Я думаю, все это знают. Вы готовы дать ответ? Да, это Марио. Принято. Черт, я так надеялся, что ты мне ответишь. Да, конечно. Это был очень легкий вопрос. Мегамен из серии игр фирмы Capcom, а Соник Сеговский персонаж. Плюс 2000 рублей. Следующий вопрос. Как назывался первый электронный и цифровой компьютер общего назначения, созданный в Пенсильванском университете в 1945 году? Кто будет отвечать? Пусть ответит народ. Народ, это вы. Z1 Mark 1 или Enyaq. Время. Так, сложный вопрос. Из всего этого я знаю только Enyaq. А ты знаешь, эм, а ты как думаешь, ладно, пусть будет ЭНИАК. 8 секунд. ЭНИАК. Принято. Да, это правильный ответ. Расшифровывается это название как электроник Numerical интегратор and Computer, что расшифровывается как электронный числовой интегратор и вычислитель. В то время компы были настолько большими, что занимали целые машинные залы. Вы получаете тысячи рублей. Вот как звучит следующий вопрос. Премьера какой пьесы Антона Павловича Чехова закончилась оглушительным провалом? Отвечает. Эм, Дроуран. Почему он? Думаете, он плохо знает пьесы Чехова? Понятия не имею. Ну, по его лицу сложно определить. Но мне его пульс нравится, поэтому отвечать будет все равно он. Дроуран, это будете вы. Вишневый сад, три сестры или чайка. Время. Эх, по лицу может и сложно определить. Но у меня с пьесами действительно плохо. Честно говорю, не знаю. Поэтому декуй наугад. Вишневый сад. Это ответ? Ну да, что же еще делать? Принято. К сожалению, это ошибка. Это пьеса Чайка. Чехов писал после спектакля, что актеры играли гнусно и гадко. Вы теряете четыре с половиной тысячи рублей, и вам придется сейчас привести в действие механизм русской рулетки. Не боитесь, что сейчас ваша игра может закончиться оглушительным провалом? Побаиваюсь. Но не подойди, денешься, остается надеяться на удачу Напоминаю, вы можете остановить механизм тогда, когда захотите. Я не могу сказать, что Дроуран плохо играл, но судьба сегодня его не пощадила. Он допустил одну ошибку, и вы видите результат. На этом закончился второй раунд, впереди третий. На нашей площадке все как на телевидении. Каждый телевизионный производитель старается выиграть конкуренцию, завоевать аудиторию и потопить другие компании. Вы в третьем раунде. Правила опять меняете. Теперь вы будете выбирать из четырех вариантов ответа, получать по 3000 рублей за правильный ответ. И в случае ошибки три ячейки из шести будут пустыми. Ваши шансы выжить один к одному. Лидером по итогам предыдущего раунда является народ. Он и задает первый вопрос. Кто является архитектором Исакиевского собора в Санкт-Петербурге? Кто будет отвечать? А вопрос про Питер снова отправляется к коренному москвичу. Это кому же? У нас оба игрока из Москвы. А, вид тоже москвич. Я имел в виду Красный Квадрат. Красный квадрат. Вам сегодня везет на вопросы о Санкт-Петербурге. Вас выбрали. Растрели Монферран, Росси или Баженов. Время. Hmm. Наверное, Монферран. Я знаю, что Растрели построил Зимний Творец в Питере, но он выполнен в совсем другом стиле. Но есть же еще два варианта. Про них я вообще ничего не знаю, так что выбираю Монферрана. Уверенный? Почти. Это мой ответ. Принято. Да, вы совершенно правы. Кстати, Александровская колонна на Дворцовой площади тоже выполнена по проекту Агюста Монферрана. Вы получаете 3000 рублей и право задавать следующий вопрос. В какой стране была образована группа Тайкатафалк? Кто нам ответит? Вит, давай вперед, хватит уже стоять вспышки пускать. Вит, настало время принять участие в борьбе, которая уже давно назревала у нас на площадке. Австрия, Венгрия, Швейцария или Швеция. Время. Вроде я слышал что-то из их песен у своих друзей, но вот и с какой стороны? 10 секунд. А пусть будет Венгрия, потому что мне нравится буква В. Это ваш окончательный ответ? Да. Принято. Да, совершенно верно, это группа из Венгрии. А если быть точнее, то это проект музыканта Тамаша Катая. Следующий вопрос. В каком году начались продажи Famicom? Кто будет отвечать? Эх, я бы сам ответил на этот вопрос. Так, кто у нас реже всех ходит в игроцентр? Смотрите, красный квадрат демонстрирует просто космическое спокойствие. Да, он думает, что все знают про игры. Он уже прослыл местным задротом. Проверим лучше, насколько народ разбирается в приставках. Зато ты нифига играть не умеешь. Все время меня проигрываешь. Я обыграл тебя даже в Mortal Kombat. Ну и что, зато я в Бартлтлос гораздо дальше зашел. Уважаемые участники, время для турниров и споров насчет мастерства в компьютерных играх еще не пришло. Мы выясним, кто круче в Игроцентре после передачи. А сейчас вопрос про ФомиКом отправляется на роль. В 1980, 1983, 1985 или 1990. Время... Вот же вопросится. Я видел саму приставку и даже играл на ней, но вот про начало продаж сложно ответить. 15 секунд. Вряд ли 80-й год. Тогда была популярна Atari 2600. Хм. Так, 83-й был кризис компьютерных игр. 5 секунд, быстрее. Просто уже поздновато. 2 секунды, ответ. Пятый. 85-й, принято. К сожалению, вы ошиблись. Да, вы были правы, что в 1983 году наступил кризис компьютерных игр, но в этом же году фирма Nintendo выпустила в Японии новую 8-битную приставку Famicom, а в 1985 году на американский рынок вышла NES, тот же Famicom, но в другом виде. Кстати, Dendy, в который мы все играли, была ничем иным, как клоном Famicom, и очень похожа на него внешним видом. Вы теряете свои деньги, И вам придется привести в действие механизм русской клетки. Какие ощущения? Да, не из приятных. Никто ведь не знает, что там внизу. Да, но повернуть рычаг всё же придется. <звы> Ваши шансы один к одному. Три ячейки шести пустые. Постарайтесь остановить спасительную ячейку на своем игровом месте. Так, три, два, один... Ха! Вам удалось это сделать. Теперь вам нужно подзаработать немного денег. Итак, следующий вопрос. За что Петр Первый повелевал награждать чугунной медалью весом 6 килограмм 800 грамм? Кто нам ответит? Вит, на тебе тоже исторический вопрос. Ага, он еще исторический, чем мой был. Ну, какие есть? Я бы тебе за этот Фомикон выдал бы вообще вопрос про каких-нибудь австралопитеков. Вид. Народ надолго запомнит ваш ход, и теперь всячески будет стараться потопить вас. Постарайтесь ответить правильно. Итак, вид. Народ молодец! Мы вместе его сделаем! Ого, какая опасная штука-то оказывается, этот фамиком. За обжорство, за пьянство, за ругань или за бороду. Время. Я бы за пьянство и за ругань вел бы потяжелее медаль. За лягушку на голове! Но я слышал, что в те времена была медаль за бороду. Так что выбираю последний вариант. Вы уверены? Почти. Вы еще можете подумать, у вас есть еще 10 секунд. Нет, я даю ответ. За бороду. Принято. Вы ошиблись. Да, во времена Петра Первого действительно была медаль за бороду, но она служила не наказанием, а доказательством, что человек уплатил налог на бороду. И бывает она гораздо легче. За пьянство давалась тяжелая медаль весом почти 7 килограмм. Вы теряете 16 тысяч рублей... И вам придется перевести в действие механизм русской клетки. Прошу. Теперь тебя наградят полетом вниз. Какая твой цвет уже сам по себе награда. О да, это в прямом смысле. Вид, как оцениваете свои шансы? Ну конечно хочется остаться. Хотя интересно, что же там внизу тоже есть. Внизу бесно. Оттуда еще никто не возвращался. Я буду этому очень рад. На лицо постоянное вражда этих двух участников. Вы остановили механизм. Прошу вас встать на центр люка. Падай! Падай! Не падай! Эй! Ну падай уже!